На Липецком заводе «Мотор Инвест» стартовало серийное производство электромобилей под маркой «Эвалют». Во всяком случае, так заявили представители самой фирмы «Мотор и чиновники федерального Минпромторга. Вот только по факту марка «Эвалют» предъявила лишь несколько протокольных фотоснимков. А из всего процесса сборки гостям мероприятия показали исключительно монтаж задней подвески. Так что заявленная крупноузловая сборка представляет собой банальную наклейку собственных логотипов на электромобиле китайского концерна «Дунфэн». При этом «Мотор Инвест» подписал специальный инвестиционный контракт, обязуясь наладить производство полного цикла. Под это дело должны нанять 1300 рабочих. Но когда утвержденные Минпромторгом планы будут реализованы, в Липецке молчат. Хотя федеральные льготы и валют получает. Те модели новоиспеченной марки без лишних разговоров попали под крыло госпрограммы льготного кредитования, по которой на электромобиле российской сборки действует 35 скидка. Это будет оправдано, если вскоре на заводе действительно появится сварка, окраска и мелкоузловая сборка. Но на текущий момент затея выглядит грустно, и валют получил государственные преференции прямо сейчас, а производство полного цикла наладит потом. Что касается самих машин, то под переклейку шильдиков первым пошел седан Dunfen EOLUS I70, он же EVALUT IPRO. В его основе шасси от седана Nissan Almera образца 2011 года. Цена без субсидии не полные 3 миллиона рублей, а старт продаж назначен на октябрь. В этом году Мотор также начнет выпуск кроссоверов EVALUT IJOY и минивеннов i1, которые стоят по 3,5 миллиона рублей без учета субсидии. О цене более крупного паркетника iJet пока не сказано ни слова. До конца года завод хочет выпустить около 2000 электромобилей, а общий план выглядит фантастикой. 242 тысячи машин за 11 лет. Совершенно отдельным пунктом идет модель Voya Free. По предварительной информации двухмоторные 500 сильные машины будут стоить 8 миллионов рублей, а их локализация под маркой валют не планируется. По габаритам это одноклассник кроссовера Audi Q7. Поставки начнутся через несколько месяцев, однако найти клиентов для безызвестного, но очень дорогого китайского автомобиля дилерам будет непросто.